Всем привет! На связи Кузнецов Никита. Вы смотрите канал Настольный теннис для всех. В этом выпуске я расскажу вам о очередной интересной подаче. Думаю, она будет особенно полезна защитникам, либо тем людям, у которых стоят шипы. В принципе, неважно какие короткие, либо длинные. И также в конце данного видео... Я объявлю победителя конкурса, в котором разыгрывалась накладка. Поэтому не переключайтесь. Теперь давайте пошагово разберем выполнение данной подачи. Первый момент это постановка ног. Ноги у вас стоят на ширине плеч. В принципе, можно ставить их чуть шире. Это все индивидуально, кому как удобно. Я ставлю ноги чуть шире. Далее ноги. При выполнении подачи стоят на носках, согнутые в коленях. Обратите внимание, чтобы после выполнения подачи я мог передвинуться в другую точку стола и совершить атакующее действие. А теперь по движению корпуса, по движению рук. Обратите внимание, при выполнении подачи ракетка находится над столом. Соперник видит мою э, накладку черную, то есть гладкую. И э, в момент подброса я ввожу руку под стол, переворачиваю. И уже из-под стола выходит э, накладка красного цвета, то есть шипы. Это очень важный момент. Момент неожиданности, когда под столом вы... Возникает момент неожиданности и выполняете подачу. Теперь посмотрим, как она выполняется уже непосредственно с мячом. плоской как двое, или плоской нижней. Итак, как же эта подача выполняется? Обратите внимание, при выполнении ракетки находится над столом, я отбрасываю мяч, опускаю вниз и переворачиваю ракетку на красную накладку. И в конце, по традиции, пару полезностей, которые могут вам помочь при выполнении данной подачи. Самым главным моментом, я считаю, умение резко переворачивать ракетку, когда вы ее выполняете, то есть в самый последний момент перед соприкосновением вашей накладки с мячом, чтобы возникал эффект неожиданности. И соперник, например, настраивается на прием подачи гладкой накладкой, вы переворачиваете ракетку и подаете ее шипами. В принципе, если вы любите шипы, можете поэкспериментировать, ставить разные шипы по толщине губки по самой игровой поверхности отличающейся, то есть здесь можно варьировать. И теперь, что касается победителей конкурса, им стало внимание Юлия Саницкая. Юлия, пожалуйста, свяжитесь со мной, напишите мне в социальные сети контакт, инстаграм, как с вами можно связаться и каким образом а, вам можно передать приз. Друзья, смотрим канал, нажимаем пальцы вверх и подписываемся, и ждем новые конкурсы, они будут уже достаточно скоро. Всем пока!